Здравствуйте, меня зовут Айжан, я приехала из Казахстана. В субботу мне сделали коррекцию зрения. В этой клинике я очень довольна результатом. У меня все хорошо. Я больше 19 лет носила линзы, потом перешла на очки из-за сухости глаз. В очках у меня были толстые линзы, мне было очень некомфортно, поэтому я решила сделать коррекцию зрения. А эту клинику мне порекомендовал родственник, который смотрел по интернету и читал отзывы. Ранее я обращалась здесь, в Москве, к клинику. Там мне сказали, что у меня очень тонкая роговица, и они не отказались мне делать коррекцию. Но так как появилась Smile Eyes, я решила сюда подойти. И здесь мне Помогли здесь врачи Вы очень любезные. Мне очень понравилась эта клиника. И хочу, чтобы ваш филиал был у нас в Казахстане.